Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада онлайн-гадания. Гляделка на недельку с 18 по 24 января. Выбирайте один из вариантов. Мы будем рассматривать энергия, события и совет на этой неделе. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте один из вариантов. Времечко в описании под видео. Здравствуйте, кто у нас загадал первый такой красивый, интересный вариант? Давайте посмотрим: Энергия, события, и совет с 18 по 24 января. Если что, на картах Таро. Так вот давайте посмотрим на значит отшельник королева пентаклей и сила дорогие мои вы на этой неделе сможете много чего сделать хотя отшельник это не говорит о больших, о больших количествах энергии но здесь об этом говорит больше сила и королева пентаклей вы можете предоставлять очень сильно интересные блага если вы работаете например на себя либо дома либо какими-то определенными вещами занимаетесь лично от себя как допустим рукодельница то эта неделя я бы сказала даже очень ваша поэтому если вы что-то предоставляете вы можете творить вы можете, вас может посвятить посетить некоторое вдохновение на этой неделе некоторые умные мысли определенные какие-то навыки возможно также вы освоите некоторые навыки то есть здесь, в принципе, то, что вы наметили, то, что вам интересно, оно будет актуально на этой неделе. То есть это таки вы такие у меня в тренде будете, а, в моде, в тренде, вам все будет, возможно, также появится любопытство, интерес к определенным вещам, и, возможно, хочется что-то сделать в какой-то сфере. То есть здесь появится желание, появится, я бы сказала, энергия больше будет исходить не из-за появления желания, а из того, что вы делаете в мир, из-за вашей улыбки, которую вы подарите людям. То есть здесь не просто вас что-то переполнено, Отшельник это не особо об этом говорит, но некоторый интерес к жизни, некоторые ответы на вопросы, которые хотите услышать вы на этой неделе даже очень сильно можете, даже по событиям я посмотрела. Поэтому, дорогие, дорогие мои недельцы интересные, то, что вам интересно, это как раз таки будет актуально. Возможно, что именно интересно будет актуально даже для всего мира. Поэтому и здесь, если вы будете творить, вы что-то будете делать, рассказывать, говорить, какие-то блага предоставлять, эта неделя прям самая для вот таких каких-то определенных дел. Поэтому, дорогие мои, вот как, какой-то такой момент. Давайте дальше. У нас события четверка жезлов, девяточка чаш и, соответственно, туз мечей. Поэтому я говорила, какие-то мысли все-таки могут вас интересные посещать. Если вы, допустим, занимаете... Ну, здесь можно проигрываться какие-то определенные события, дня рождения у кого-то, здесь какие-то праздники, возможно, обустройство чего-то. То есть здесь, я бы сказала, какое-то события благоустройства своей жизни, в любой сфере, будь то покупка люстры, будь то покупка э, каких-то определенных вещей для вас, которые приносят большое удовольствие по девятке чаш. То здесь больше благоустройства, равномерное плавное существование. Возможно, если вы что-то покупаете для дома, то обращайте внимание, эта неделя прям приветствуется какими-то такими вещами. Возможно какие-то свершения, возможно какие-то в принципе поездки к родственников, да, но это как вариант, если по каким-то определенным датам, ну почему бы собственно и нет. Поэтому здесь ровная, стабильно со всякими интересными идеями, которые будут предоставлять, возможно, не только вам, а, возможно, какой-то вашей второй половинке большое удовольствие. То есть здесь спокойная, приятная неделя в любом плане. Но, понимаете, здесь больше ощущение благоустройства по четверке жезлов. То есть какую-то, возможно, вы сферу будете благоустроить, что-то вы можете, какие-то мосты налаживать. То же самое и в отношениях с кем-то, либо в отношениях своих любимых людей. То есть вот здесь... Здесь вот какой-то момент благоустройства, все-таки четверка жезлов, туз мечей, такие моменты, и девяточка чаш. То есть вот здесь я бы сказала, какие-то такие события могут, кстати, быть. Давайте совет, совет. Ну, давайте все-таки все у нас зависит от людей, поэтому прям сразу прям праздник тебе праздник, конечно же, просто так не будет, если ты его не устроишь. Поэтому давайте дальше. У нас отшельник, тройка чаш, десяточка мечей, дорогие мои. Пожалуйста, обратим внимание, это, конечно, классно, что на вас, на ваших плечах <смех> может лежать много, но не забывайте о каких-то близких людей, о близких друзьях, о близких по духу, потому что как раз-таки близкие люди, либо какое-то их признание могут немножечко сподвигнуть вас на какое-то другое мировоззрение. Поэтому я бы здесь сказала бы не от отшельника, там по-другому смотри на какие-то взаимоотношения, немножко не так у нас, все-таки здесь тройка чаш, соответственно, компания, друзья, люди вокруг нас. И десяточка мечей. Но десяточка мечей здесь немножечко по-другому. Здесь люди олицетворяют и поклоняются. Соответственно, у нас великолепной тут о о о девушке. Поэтому какое-то некоторое понимание и озарение сквозь небо а, прошло как раз-таки на этих людей. Поэтому я бы здесь и сказала, чтобы достичь вот этого, чтобы достичь вот этого интересного, кого то просветления, интересной идеи, а, посмотреть и найти выход с какой-то стороны, чтобы, возможно, к жизни не так относиться серьезно а, и больше некий взгляд, оптимизм иметь. Поэтому обращайте внимание на людей рядышком с вами, которые признают вас, либо в которые верят, которые готовы разделить радость, потому что они помогут вам именно как раз-таки приобрести такое настроение. Поэтому в первую очередь, конечно, приобретайте. Потому что здесь вот отшельник, он больше не в какой-то повешенной ситуации, он контролирует эту всю ситуацию как раз-таки в этой колоде, потому что он именно на ножках так свесил, свесился, и, соответственно, за ручку ручки своей головой держит, поэтому все здесь у него нормально, ни в каком-то подвешенном, потому что ему самому так удобно, а может тренируется, не исключая. Поэтому, дорогие мои, чтобы взгляд либо более оптимистичен на какие-то вещи, надо все-таки обращать внимание на людей, возможно, на их слова и то, что они говорят, либо они как-то вам за вас рады, возможно. Либо также на какую-то их поддержку, на какие-то их также может быть озарения. Тоже обратите внимание. Ну, я бы сказала, здесь также. Просто взгляните немного по-новому на этой неделе, на всякие события, на энергии и на жизнь. Некий другой взгляд. Пожалуйста, приобретите на этой неделе, дабы дабы сотворить то, что как раз-таки у вас и в событиях, и энергиях было. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам хорошей недели. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал э, второй вариант? Давайте посмотрим. Значит, энергия, события и совет с 18 по 24 января. Ну давайте, энергия у нас пятерка. Кубков, десятку кубков, и, соответственно, интересный дурак. Но я бы здесь сказала: возможно, энергия будут немножечко кого-то переполнять, кого-то не дополнять, чтобы как-то на что-то хватало. То есть, здесь немножечко по пятеркам, по пятеркам у событиях, немножечко, возможно, какой-то кризисный момент, какой-то переломный Как-то немножко будет сложно справляться с ситуациями, не так, как раньше. То есть, вот какой-то такой, возможно, какая-то некая апатия, либо какое-то ощущение одиночества, то есть то есть какой-то покинутости, либо обмана, Вот, э, возможно, какие-то энергии, какие-то облачка неприятностей могут просто загораживать вам солнышко, поэтому, дорогие мои, прям сразу говорю, это просто облачка, это все у нас переходящее, поэтому здесь немного будет сложновато в общении с другими людьми, либо ощущение предательства, либо ощущение одиночества может присутствовать, также какое-то недопонимание вас, то есть какое-то немножечко, просто какое-то некоторое напряжение, некоторый внутренний конфликт здесь может происходить. Также, возможно, просто вам захочется просто побыть ото всех в одиночестве, а да было лучше думается. Такое тоже может быть без каких-то плаксваксов, без какого-либо такого непонятного одиночества поэтому дорогие мои вот какой-то такой переломный немножечко сложно возможно просто где-то что-то не застыковывается что-то не по порядку что-то не так это очень может касаться на этой неделе вас вашего настроения ваших энергий то есть вот здесь больше вот какой-то такой момент недружелюбности немножко песики тут злые. Ладно, давайте дальше. Что у нас? События, события. Пятерка жезлов, туз кубков и король пентаклей. Дорогие мои, здесь может выражено также, что вы можете, давайте первый момент, попадать в ситуации, где события недели, вы можете попадать в ситуации конфликтов, вы можете попадаться на... Грубого начальника либо на грубого человека но это как такой вариант развития событий что возможно какая-то несостыковка планы немного меняется немного не то что вы ожидали присутствует вот какой-то момент вот такой может присутствовать и с другими людьми либо допустим определенный человек вам может как-то по-другому отвечать как-то на эмоциях и тому подобное хотя за ним это не особо наблюдалось то есть здесь немного и пятерка пятерка пока какой-то некий кризис пока немного конфликт но здесь вы и можете грубо говоря притягивать какие-то конфликты их можете сами устраивать я не исключаю возможно вы сами можете провоцировать что-то по отношению к себе какую то некую неопределенную агрессию то есть здесь вот как-то все вот вот это как поезд который тронуться не может все его тормозит все не так поэтому немного немного с поездами здесь у нас проблема Поэтому вот какие-то такие события, возможно, эмоции будут также переполнять вас, либо каких-то определенных для вас любимых людей, ваших пап, ваших а, сыновей. А, возможно, также все вместе и все вот вот так вот. То есть Возможно, не какое-то непринятие какой-то ситуации. Возможно, просто, что вы ожидали одно, получили другое. Да, там, по заказали по посылку, а посылка получилась другая, да. Но здесь может такое произойти, поэтому давайте в совет глянем прям сразу же. Не будем кота за яйца тянуть. У нас влюбленная шестерка Пентаклей, шестерка Чаш. Давайте, чтобы мир был вокруг вас и мир был со всеми. Дарите мысленно всем подарки, я не исключаю такой лайфхук. Не знаю, не любите вы человека, подарите ему подарок, и все у вас наладится. <свят> Работает. Давайте еще и влюбленным. Но, конечно же, конфликт в отношениях, конфликт с другими людьми, в ситуациях, он происходит от нас самих. Влюбленные не только говорят о людях вокруг вас, но и о том, как вы относитесь ко всему, немного какая-то ваша политика ко всему миру. Поэтому, чтобы вот наруш... не нарушить какую-то гармонию рядом со своими людьми, рядом с поставщиками, с теми людьми, которые вы что-то делаете, либо для кого, что вы делаете, просто обретите некоторую гармонию внутри себя. Возможно, сделайте какие-то вещи для себя, для того, чтобы уравновесить ваши эмоциональность составляющую, возможно, какие-то примите черты характера, которые вы не принимаете в других людях, соответственно, и в себе. То есть вот какой-то момент разберитесь в себе, подружитесь с самой собой, либо с самим собой, чтобы дружить со всем остальным миром, либо чтобы отношения складывались более наилучшим образом для вас на следующей неделе. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы вот досмотрели до конца. Желаю вам а, вот, вот этого, чтобы это не было, а только вот всякие шестерки Пентакли, шестерки Чаша, там, вот такие, чтобы карты только были, они а вот эти. Всякие быть, пятерки. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте! Кто у нас загадал? Вот такой интересный третий вариант. Давайте посмотрим: Энергия событий Совет с 18 по 24 января. Интересно, неоднозначно. Mm, вот все помаленьку здесь собрал этот вариант. Давайте Королева Пентакли, Влюбленный и Император. Но здесь неделька, возможно, для кого-то пройдет слишком как-то строго слишком возможно просто на работе будут постоянно возможно какие-то обязательства могут происходить возможно на вас возложат какие-то примерные такие интересные обязательства которые какие-то вы должны будете сделать то есть здесь такая ответственная энергия либо перед своими обязательствами либо перед своей родней, либо перед своими людьми на над которыми вы держите некоторую контроль, либо которых вы содержите. То есть здесь такая официально стабильная, интересная неделя, но потребует, которая потребует от вас интересных головоломок, интересных решений и своевременного выполнения обязательств. И здесь как раз-таки такая энергия, немножечко строгая, хочется сюда, дать, хочется забрать что-то и как-то все все вот интересно разруливать. То есть вот здесь какие-то даже задачи, на которые требуется, что-то официальное, на которое требуются какие-то обязательства, вы с ними будете справляться довольно легко, потому что здесь такая энергия, больше какой то некое ощущение официальности, определенности и контроля. То есть, здесь также вы хорошо будете контролировать свое состояние, какое бы оно там плачевно, не плачевно, какое бы плохое либо хорошее не было. То есть, здесь, если вы, допустим, слишком такой нервный человек, либо слишком эмоциональный, то здесь некоторая контроль, некоторая власть, я босс, я, вс я все держу в узде И вот здесь немножечко какой-то тихие волки у вас спят, тихие волки на задних планах там у вас, и что здесь, и что здесь. Немножечко здесь будет э -э, соответственно логика, соображение работать. Возможно, вы просто будете, я говорю, много работать, либо, возможно, какие-то вещи делать, которые от вас потребуют какой-то определенной ответственности. Поэтому вот такая вот ответственная неделя непростая. Возможно, от вас потребуются какие-то какие ответственные решения и задачи, также их выполнение. Давайте у нас в событиях. У нас э, некоторое откровение как раз-таки может у нас верхом нажриться. Э, король чаш и шестерочка чаш, какие-то откровения вы можете услышать от людей, возможно, какие-то тайны, какие-то хотелки. Возможно, копаться в чем-то прошлом тоже можете. Э, возможно, также вам может открыться какая-то тайна, возможно, очень сильно приобретение какого-то некого опыта с молодым человеком, э, либо с самим собой. Э, возможно, просто некоторые какие-то возможно на основе прошлого опыта вы будете Ссылаться и решать какие-то задачи на этой неделе. То есть, основано на прошлом. Я знаю, что 2 плюс 2,4, значит, а здесь 2 плюс 2-4. То есть, здесь может и такой момент проиграться. взятие опыта из прошлого и перенос их в настоящее. Могу предположить, что под вас какая-то все равно ответственность и какое-то решение здесь ну, просто по совету. Я вижу, здесь все равно понадобится, поэтому я сказала, что, возможно, что-то взятое из прошлого и э, ваш некоторый опыт, который пригодится на этой неделе, также может он и пригодиться в сфере. Я, может, и любовной сфере я не исключаю, возможно, просто в, в отношениях с человеком, либо в отношениях в социальной сфере, возможно, в отношениях с вашими э, домочадцами. Тоже я могла бы сказать, какой-то некоторый опыт, мудрость может понадобиться. Вот, то есть, дорогие мои, вот какое-то некоторое откровение, мудрость, наш опыт, прошлое, вот это какой-то такой момент, вот такой, ну, вроде ретроградного ничего не происходит, пока что Меркуриев там подобно, вроде все норм, но вот это как-то понадобится, либо это будет задействовано, почему задействовано, в совете у вас очень интересно так, отшельник, Туз Пентакль и Пятерочка Мечей. Дорогие мои, нестандартные какие-то подходы, возможно, понадобятся для того, чтобы решить непростую головоломку и задачу, которую, в принципе, на первый взгляд не особо имеет какого-то разрешения. Нестандартный взгляд, нестандартный подход ко всему новому, возможно, просто не от... Ну, Возможно, также понадобится много усердия для того, чтобы пробить свой шанс в этой жизни, то здесь немножечко, я бы сказала, побыть немножко медведицей, либо медвежонком, чтобы пробить какие-то свои великолепные шансы, даже в тех моментах, где вы их особо не видите» пятерка мечей больше ассоциация у меня о безвыходности какой то некоторого положения, потому что здесь у нас и отшельник сам по себе момент, сам, сам отшельник сам по себе это какой-то момент безвыходной ситуации. И здесь я бы сказала, что именно отшельник, который в принципе знает, реша, знает как делать, знает как решать, только посмотрев ситуацию немножечко сверху вниз, снизу вверх, какой-то с другой стороны и соответственно туз у нас Пентакли такой мишка ярстной который а, хочет просто вытирать какие-то свои шансы, который высек этот, этот Пентакль на стене. Соответственно, а здесь никаких вообще даже персонажей, ничего здесь нет. Здесь просто герб, здесь просто император и все. Я бы вот сказала, некоторая стена, чтобы вам стену-то пробить, либо ситуацию решить, которую в принципе просто вот так вот заградила какой-то некий ваш путь, вам понадобится некоторое соображение и усердие для того, чтобы пробить какие-то стены, пробить какие-то непонятности в своей жизни, то есть... Взгляд ваш, это очень сильно важен. И, возможно, также я бы сказала, что не опускать руки. Все равно здесь у нас и Отшельник, и Туз Пентакли. Не опускайте, пожалуйста, руки, если у вас какие-то такие безвыходные положения есть. Всегда есть на все про все выход. Поэтому помните, пожалуйста, об этом. Вот, такое, вот такая интересная неделя. Спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто у нас загадал соответственно интересный также четвертый вариант давайте посмотрим ваш прогноз на неделю с 18 по 24 января это у нас энергия событий совет странно но интересно также давайте посмотрим значит энергия у нас а, тут умеренность рыцарь чаш и паш пентакли даже по, вот смотря, как-то у вас все так интересно получается. Либо вы такие у меня хитрые, мудрые, либо у вас просто, не знаю, фортуна на вашей стороне. Ладно, давайте это потом уже в событиях и совете поймете, о чем я. Значит, у вас, в принципе, спокойная более-менее неделя со своими Сбас... Взбал со своими сбалмошными какими-то ситуациями, идеями, хотелками и тому подобное. То есть у вас все в принципе будет поровну. Сколько вы дел сделали, столько вы мыслей поразмыслили. То есть, вот здесь какое-то некоторое урав... уравнивание ваших энергий, вашего некоторого энтузиазма, любовной сферы также уравнивается некоторыми определенными делами, которые надо сделать либо которую надо подготовить на этой неделе но здесь баланс умеренность это конечно все здорово и здесь в принципе энергия у вас больше которая может подсказать какие-то правильные решения, правильные действия, если вы что-то ответственное, допустим, решаете. То есть эта энергия приятна, то есть вам будет и в хорошем настроении, и позитивный взгляд на все, и также какая-то некоторая одухотворенность может происходить, и любвиобильность ко всему, и, вся, и всякого рода делам, действиям, и либо другим просто людям. Поэтому, дорогие мои, в принципе, энергии у вас очень сильно умеренная, стабильные, спокойная спокойный и прекрасный. Только дело в том, что в событиях вы, возможно, немножечко не то чтобы какие-то фиаско, но, возможно, с чем-то вы можете просто столкнуться. С чем-то неопределенным. Возможно, просто с чем-то обманом, либо какой-то уловкой. Возможно, просто выйдете на какой-то конфликтного, какого-то некоторого человека, либо, возможно, кто-то вас просто кольнет некоторой правдой. То есть какие-то взбамошные люди. Либо вы сами можете продемонстрировать какое-то мастерство, красноречие, которое просто заворозит и захватит весь мир. Вот если вот только вот в этом каком-то позитивном ключе, что вы так будете красиво, классно разговаривать, если вы там э, человек, который общается на публика, то вот эта неделя вот это только единственный такой позитивный момент из рыцаря мечей, который может доносить яростную информацию, которую доносит ее очень сильно четко. Ну, порой с перегибом палки, но это так. Это такое интересное тоже значение. И, соответственно, по семерочке мечей, каких-то ради каких-то своих интересных целей. То есть вот здесь вот только так в таком некотором позитивном. Возможно, вы с харизматичным... Хар с харизматичными умными людьми которые просто ради себя делают либо ради кого-то какие-то определенные действия то есть возможно также от вас понадобится чтобы вы сделали какие-то определенные действия но здесь я бы сказала в событиях вы можете встретиться с такими людьми либо быть самим этим человеком что соответственно под собой и несет Продвижение в каких-то определенных делах, то есть вы можете продвигаться по своим карьерным лестницам, либо по своим делам, которые вы задумали, либо также с людьми и завораживать их, приобщать к себе. Вот здесь также может. но и, возможно, с такими людьми вы сами столкнетесь. Возможно, вы столкнетесь с конфликтами, либо также обманами плюс к тому. Возможно, вы столкнетесь с какими-то манипуляторами, которые только действуют ради себя и ради своих каких-то благих целей. Я не исключаю, но здесь люди, здесь какие-то ситуации, которые действуют больше во благо себя. Не для всего человечества, а просто ради какой-то выполнения своих собственных задач. Возможно, также вы встретитесь, либо вы будете таким выступать в роли такого человека, что буду встречаться с вами. Но здесь любое продвижение в определенных делах, которые вы задумали, здесь очень сильно многовероятно. С помощью харизмы, логики и Давайте дальше. У нас в совете очень сильный император Луна и тут спинтакли, соответственно, какие-то, я бы сказала, не особо однозначные карты, но дело в том, то, что не спешите, пожалуйста, с выводами, не спешите, пожалуйста, сказать с какими-то начинаниями. Больше обдумывайте, больше, пожалуйста, если вам пока что-то не дается, не спешите к этому прилагать усилия. Возможно, некоторое обдумывание плана, обдумывание задач, каких-то определенных в своей сфере, Посадил то, полил то, сделал это, почистил это и тому подобное. Вот, вот это больше, я бы сказала, какой-то некий, просто имейте некоторый план на этой неделе, нежели действовать как-то на авось, а самост растется, потому что у меня большой опыт, потому что, в принципе, у меня все под, проходит идеально и тому подобное. Вот здесь не перегибайте палку со своей уверенностью в себе. Потому что она может немножечко подхрамывать, потому что все-таки к семерке и к рыцарю, как мы увидели, может какие-то конфликты даже. Из-за того, что вы слишком на своем «я» зациклитесь, либо на слишком на своем опыте, который даже из каких-то непонятных ситуаций вы можете найти какой-то некий выход. Немного не переусердствуйте. Даже со своим опытом в этих делах. Возможно, просто это, это то же самое, что семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому, дорогие мои, вот, вот как-то вот больше какого-то конструктива, больше политики, больше порядочности, упорядочности действий, возможно, заведение ежедневника, запись записи вам помогут просто сформулировать, либо как-то прожить очень сильно интересную неделю, либо достичь ваших целей. У вас хорошие энергии. события, в принципе, и хорошее, и плохое, но в зависимости от того, какую роль и в какой вы ситуации там будете ходить бегать и прыгать либо кого-то уговаривать но вот здесь лучше семь раз отмерить чтобы вот не отрезать просто лишнего потому что я понимаю что очень сильно интересный амбициозный причем здесь люди знающие многие какие-то факторы и вещи, но, пожалуйста, слишком не зазнавайтесь на этой неделе, потому что, в принципе, на какую-то зазнайку, либо на самого себя, вы можете найти какие-то неопределенные обстоятельства, которые еще и к неопределенным последствиям могут вести. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так, спасибо вам за то, что вы досмотрели видео до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.